Приветствуем! В этом видео мы расскажем и покажем, как быстро получать множество рефералов в любые партнерские программы и MLM-проекты с помощью рекламных сервисов Surferner. Surferner – это место, где сотни тысяч людей зарабатывают деньги на просмотре рекламы и выполнении различных заданий. Это именно те люди, которые вам нужны. Все они уже интересуются онлайн-заработком, активно участвуют в партнерских программах, пользуются электронными кошельками и регулярно совершают покупки в интернет-магазинах. Причем это не какие-то школьники, а взрослая платежеспособная аудитория. Для подтверждения приведем данные Яндекс Метрики за минувший год. Больше 90% пользователей – люди старше 25 лет, в основном мужчины. Зарегистрировавшись в Surferner в качестве рекламодателя, вы получите прямой доступ к этой горячей аудитории и сможете быстро и подробно ознакомиться со своими предложениями буквально каждого пользователя. Если ваш проект действительно классный, можете не сомневаться, рефералы и бизнес-партнеры потекут рекой. В вашем распоряжении сразу несколько эффективных способов, позволяющих гарантированно привлечь внимание пользователей Surferner к вашему предложению. Вы можете показать им свои рекламные баннеры, которые моментально появятся прямо в браузерах пользователей поверх любых сайтов. А можете показать видеопрезентацию вашего проекта, продукта или сервиса, и пользователи внимательно посмотрят ее в течение установленного вами времени. Или можете сразу отправить пользователей на лендинг-пейдж проекта по своей реферальной ссылке и при этом установить минимальное время пребывания на странице, в течение которого они смогут ознакомиться с информацией и заинтересоваться вашим предложением. А можно и вовсе сразу дать задание зарегистрироваться на сайте по вашей ссылке и гарантированно получить готового реферала. Кроме того, пользователи Surferner могут помочь широко распространить ваше рекламное предложение в интернете. Например, сделать 10 тысяч репостов ВКонтакте, в результате чего ваш пост получит еще более 100 тысяч вирусных просмотров. Или они могут раскрутить ваше видео на YouTube, организовав стартовые многотысячные просмотры, после чего ваш ролик попадет в рекомендованные и получит множество органических просмотров других зрителей на YouTube. Важно отметить, что в Surferner вам доступны безопасные способы рекламы с лояльной модерацией. А это значит, что в модераторы не отклонят и не заблокируют вашу рекламу по непонятным причинам, как это часто происходит в популярных рекламных сетях. А теперь, когда вы поняли, что Surferner – это то, что вы давно искали, мы чуть подробнее расскажем вам о доступных способах рекламы. У вас есть баннеры вашего проекта? Получите гарантированные просмотры ваших баннеров с помощью сервиса «Баннерная реклама». Баннеры демонстрируются через расширение Surferner, установленное в браузер и показываются на всех сайтах, которые посещает пользователь. Эту рекламу невозможно не заметить. Просто добавьте свое рекламное объявление или баннер в ротацию, и его моментально увидят тысячи пользователей. Даже если у вас вообще нет никаких рекламных материалов, а есть только реферальная ссылка, то вы легко и быстро можете создать собственный текстовый баннер. Удивительно, но многолетняя статистика Surferner показывает, что текстовые баннеры всегда работают лучше, поэтому смело сами придумывайте свой креативный текст, не ограничиваясь готовыми баннерами. Стоимость баннерной рекламы от 50 рублей за одну тысячу просмотров. Подробную видеоинструкцию по созданию и настройке рекламы вы найдете в разделе «Добавить рекламу». У вас есть видеоролики вашего проекта? Например, рекламный ролик, видеопрезентация или видеообзор? Получите гарантированные просмотры ваших видео пользователями Surferner с помощью сервиса «Видеореклама». Вы можете заказать любое количество просмотров ваших видео, размещенных на YouTube. Просмотр считается выполненным, если пользователь посмотрел ваше видео в течение установленного вами интервала времени – от 15 секунд до 20 минут. После просмотра видео пользователь может перейти на рекламируемый сайт по указанной вами ссылке. Счетчик YouTube засчитывает эти просмотры, так как их выполняют реальные люди. Стоимость видеорекламы от 100 рублей за 1000 просмотров. Подробную видеоинструкцию по созданию и настройке видеорекламы вы найдете в разделе «Добавить рекламу». У вашего проекта есть крутой лендинг-пейдж? Скорее всего, да, ведь это презентационный сайт, куда обычно и ведет ваша реферальная ссылка. В таком случае вы можете получать гарантированные посещения вашего сайта с помощью сервиса «Переходы на сайт». Посещение сайта считается выполненным, если пользователь непрерывно находится на сайте, установленный вами интервал времени от 3 до 60 секунд. Стоимость переходов на ваш сайт от 50 рублей за одну тысячу переходов. Подробную видеоинструкцию по созданию и настройке переходов вы найдете в разделе «Добавить рекламу». Хотите гарантированно ознакомить людей с вашим проектом? Поручите пользователям задания по изучению особенностей проекта или вовсе сразу зарегистрируйте их по своей ссылке. Произвольные оплачиваемые задания – это самая масштабная рекламная возможность в Surferner. Вы можете поручить пользователям выполнение любых маркетинговых задач по продвижению вашего проекта и при этом вовлечь их самих в данный проект в процессе выполнения ваших заданий. Стоимость произвольных заданий от 10 копеек за одно выполнение. Список возможных заданий и актуальных цен вы найдете кликнув по этой ссылке. Если в списке нет нужного вам задания, напишите свои пожелания нашему менеджеру, контакты которого всегда доступны в личном кабинете. А хотите охватить сразу всю аудиторию Surferner, включая рекламодателей? Закажите VIP-рекламу, и мы покажем баннеры вашего проекта пользователям Surferner прямо в их личном кабинете. Список рекламных мест и актуальных цен вы найдете в разделе «Добавить рекламу», кликнув по этой ссылке. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь вы знаете, каким образом можно легко и быстро привлекать множество рефералов в любые проекты. Выберите подходящий вам тип рекламы, создайте рекламное задание и запустите его в работу. Тысячи людей прямо сейчас ждут вашу рекламу. Успехов вам в онлайн-заработке и добро пожаловать в Surferner.